Глава 3. Жизнь и миссия Иоанна Иоанн родился в тот период, когда евреи находились в плачевном состоянии. Чтобы сдерживать народное волнение, им было позволено иметь свое отдельное правительство, которое было, по сути, номинальным, тогда как фактически им правили римляне. Евреи видели, что их власть и свобода ограничены, и что на самом деле они находятся под римским игом, Римляне претендовали на право назначать священников и лишать их сана по своему усмотрению. Так была широко открыта дверь для коррупции среди духовенства. Священники, не будучи назначены Богом, злоупотребляли своим положением и неверно несли свое служение. Люди с развращенными сердцами, обладающие деньгами и влиянием, покупали благосклонность власть имущих и преуспевали в приобретении священства. Вся страна чувствовала себя угнетенной, и в результате такого положения вещей возникали восстания и распри. Благочестивые иудеи ждали, верили и искренне молились о пришествии Мессии. Бог не мог явить свою силу и славу своему народу по причине развращенного состояния духовенства. Но для его народа наступало время милости. Вера иудеев осквернилась вследствие их отдаления от Бога. Многие представители высшего сословия привнесли свои собственные традиции и навязали их евреям, как заповеди Божьи. Благочестивые иудеи уповали на Бога, верили, что Он не оставит свой народ в таком состоянии на посмеяние язычникам. В прошлом, когда в бедственном положении они взывали к Нему, Он воздвигал им освободителя. Отталкиваясь от предсказаний пророков, они думали, что пришло время, назначенное Богом для пришествия Мессии, и что когда Он придет, им ясно откроется божественная воля, а из их учения исчезнут традиции и ненужные церемонии, засорившие их веру. Благочестивые старцы денно и ночно ожидали грядущего мессию, молясь о том, чтобы успеть перед смертью увидеть Спасителя. Они жаждали увидеть, как рассеивается облако невежества и фанатизма, затуманившее умы людей. Захария и его жена совета оба были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам беспорочно. Евангелие от Луки, глава 1, стих 6. Они были уже в преклонном возрасте. Захария нес свое служение во святом отделении храма. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 9 по 11. Когда Захария увидел ангела, то испугался и смутился. Эта добросовестная и богобоязненная душа взывала к самой себе, не оскорбил ли я чем-то Бога и не пришел ли этот божественный посланник, чтобы обличить и осудить меня. Небесный посланник успокоил его.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 и предыдет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 13 по 17. Гавриил велел Захарии воспитывать Иоанна в строгом воздержании. Это должно было обеспечить ему физическое, умственное и нравственное здоровье – чтобы, когда придет время, быть пригодным к исполнению важной миссии – приготовить сердца людей к предстоящему явлению Спасителя. Дабы совершить эту великую работу, Господь должен работать с ним. Дух Божий будет пребывать с Иоанном, если тот будет послушен требованию Ангела. Иоанну предстояло совершить огромный труд, и чтобы иметь крепкое здоровье, сильный интеллект, и высокую мораль для выполнения этой работы, он должен был контролировать свой аппетит и страсть. <coughs> Иоанн был призван вести за собой людей, и его умеренный образ жизни, простота одежды, должны были служить упреком, невоздержанным привычкам и греховным излишествам людей. Потакание аппетиту к разнообразным явствам и употреблению вина уменьшает физическую силу, и ослабляют интеллект, тогда преступления и тяжкие грехи не кажутся греховными. Гавриил дал особое указание родителям Иоанна в отношении воздержания. Один из возвышенных ангелов, служащих у небесного престола, дал наставление о реформе здоровья. Иоанну предстояло провести реформу в обществе сынов Израилевых и обратить их к Господу. Ему было дано обетование, что Бог будет трудиться с ним. Ему предстояло возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Евангелие от Луки, глава 1, стих 17. Иоанн символизирует народ Божий последнего времени, которому Бог доверил важные и святые истины. Весь мир предается чревоугодию и потаканию низменным страстям. Свет реформы здоровья изливается на народ Божий в наши дни, чтобы он мог осознать необходимость сдерживания своего аппетита и страстей под контролем высших сил разума. Также нужно обладать силой и ясностью ума, дабы распознать духовную последовательность истин, чтобы отвратиться от пленяющих заблуждений и приятных басен, которые заполонили мир. Их задача – представить людям чистое учение Библии. Поэтому реформа здоровья находит свое место в деле приготовления мира ко второму пришествию Христа. Захария был поражен как словами ангела, так и его внешностью. У него было столь скромное представление о себе, что он считал невозможным, чтобы Господь удостоил его такой чести. Он спросил, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Евангелие от Луки, глава 1, стих 19. Захария на мгновение забыл о неограниченной силе Бога и что для него нет ничего невозможного. Он забыл, забыл про случай с Авраамом и Сарой и исполненное обетование Божье, дарованное им».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 Особой обязанностью Захарии было молиться за народ, за прощение грехов, соделанных обществом, искренне молить о приходе долгожданного Спасителя, который, как они полагали, должен искупить свой народ. Когда Захария попытался помолиться, он не смог произнести ни слова. Народ долго ожидал появления Захарии, чтобы узнать, дал ли Бог им видимый знак своего одобрения. Из-за его промедления они начали опасаться, что Бог проявил свое недовольство. Когда Захария вышел из храма, лицо его излучало свет, отражавший сияние ангела небесного. Но он не мог говорить с людьми. Он объяснил им знаками, что в храме ему явился ангел, но за своего неверия он был лишен дара речи до времени исполнения предсказанного ангелом.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 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 64 по 66, 80. Пророк Иоанн удалился от своих друзей и родственников и выбрал своей обителью пустыню. Он отказался от привычных жизненных удобств его еда была простой. Он носил грубую одежду из шерсти и опоясывался кожаным поясом. Отец и мать с самого рождения торжественным образом посвятили свое дитя Господу. Жизнь Иоанна, хотя и проходила в пустыне, все же не была праздной. Его отделение от общества не сделало его мрачным и угрюмым. Жизнь в лишениях и одиночестве не была вынужденной мерой с его стороны». Жить вдали от мирской роскоши и развращенного общества было его выбором. Казалось, людьми, людскими сердцами овладели гордыня, зависть, ревность и порочные страсти. Но Иоанн, оберегая себя от их влияния, с потрясающей проницательностью распознавал людские характеры. Он жил в тихом уединении пустыни, иногда выходя в обществе но не задерживался долго в тех местах, где моральная атмосфера была низменной. Он боялся, что увиденное и услышанное им настолько извратит его разум, что он утратит ощущение абсолютной порочности греха. Ему предстояло проделать великую работу, и было необходимо, чтобы он сформировал характер, не искаженный влиянием окружения. Его физические, умственные и нравственные качества должны были быть настолько прекрасны и превосходные, что способствовали бы приготовиться к работе, требующей твердости и целостности, чтобы когда придет ему время пойти к людям, он смог просветить их, дать новое направление их мыслям и пробудить в них потребность в праведности. Иоанн должен был возвысить людей до уровня Божьего совершенства. Он изучал особенности мышления, чтобы знать, как лучше всего давать людям наставления. Иоанн не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выстоять перед мощным натиском искушений, которые он встретит среди людей. Он боялся, что его характер будет сформирован под давлением еврейских обычаев, поэтому он выбрал своей школой пустыню, где его разум обрел должное образование и дисциплину, из великой Божьей книги природы. В пустыне Иоанн мог с большой готовностью отречься от себя, взять под контроль свой аппетит и одеваться в соответствии с естественной простотой. Также в пустыне не было ничего, что отвлекало бы его мысли от раздумий и молитвы. У сатаны была возможность искушать Иоанна даже после того, как тот закрыл все лазейки, какие только мог но его образ жизни был настолько девственно чист, что он, обладая силой духа и решительностью характера, чтобы противостоять врагу, мог легко распознать его. Перед Иоанном лежала открытая книга природы с ее неисчерпаемым запасом разнообразных наставлений. Он искал благодати Божией, и Святой Дух почил на нем, и разжег в его сердце пылающее рвение, совершить великий труд, призывая людей к покаянию и к более возвышенной и праведной жизни. Лишение и тяготы уединенной жизни помогли Иоанну приобрести контроль над всеми своими физическими и умственными способностями. Тридцать лет проведенных им среди гор и камней пустыни сделали его способным, подобно его безмолвным спутникам, оставаться среди людей непоколебимым, невзирая на любые обстоятельства. Когда начиналось служение Иоанна, положение дел в обществе было нестабильным. Раздор и раз прицарили там, где впервые прозвучал голос Иоанна, подобно трубе из пустыни, подчиняющейся новой и удивительной силе сердца всех, кто слышал ее. Иоанн бесстрашно осудил грехи человеческие и провозгласил ⁇ Покайтесь! ⁇ ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2. Голос у пророка вняло огромное множество людей, которые толпами стекались в пустыню. Они видели в необычном одеянии и внешности этого пророка сходство с описанием древних провидцев, и бытовало мнение, что он один из пророков, воскресший из мертвых. Целью Иоанна было пробудить людей, и заставить их содрогнуться от собственной безнравственности. В простоте и ясности он указал на заблуждение и преступление людей. В его словах была особая сила, и несмотря на сопротивление и нежелание людей слышать слова, обличающие их нечестивое поведение, они все же не могли не прислушаться к его вести. Он никому не льстил и не принимал ничьей лести». Люди единодушно приходили к Нему в раскаянии и, исповедуя свои грехи, крестились от Него в Иордании. Цари и правители приходили в пустыню, чтобы услышать пророка, и были глубоко взволнованы, поскольку Он бесстрашно указывал на их конкретные грехи. Обладая духовным зрением, Он видел цели и намерения сердец, приходящих к Нему, и бесстрашно говорил богатым и бедным вельможе и простолюдину, что без истинного покаяния в грехах, даже если они считают себя праведными, нельзя получить благодать Божьим и наследовать царство Мессии, о пришествии которого он провозгласил. В духе и силе Ильи Иоанн осудил моральное разложение евреев. Возвысив свой голос, он обличил господствующее в их среде грехи, его речи были прямыми, резкими и убедительными. Многие покаялись в своих грехах и в знак подтверждения крестились в Иордании. Таким образом готовился путь для служения Христа. Многих осудили простые истины, провозглашенные этим верным пророком. Но отвергая свет, они погрузились в еще более густую тьму и поэтому были готовы отвернуться от свидетельств, рассказывающих об Иисусе, о том, что Он – истинный Мессия. Ожидая, когда наступит полнота времени для осуществления служения чудес Христа, Иоанн обращался к народу «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» Евангелие от Матфея, глава 2, стих 2. Его служение приносило хорошие результаты. Люди всех чинов, высокопоставленные и простолюдины, Богатые и бедные подчинялись требованиям пророка, необходимым для того, чтобы наследовать царствие, о котором он пришел провозгласить. Многие из книжников и фарисеев приходили к нему, исповедуя свои грехи и крестясь от него в Иордане. Признания, сделанные фарисеями, поразили пророка. Они считали себя лучше остальных людей и придерживались высокого мнения о собственном благочестии и достоинстве. Пророк был изумлен, когда они, желая получить прощение своих грехов, раскрывали тайны, которые ранее тщательно утаивали от людских глаз. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе». Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 7 по 9. Казалось, что миссия Иоанна возымела действие на весь еврейский народ. Божья грозная весть, обличающая их грехи, с новой силой прозвучала из уст пророка и на некоторое время пробудила их. Иоанн знал, что они лелеяли надежду, что поскольку они были от семени Авраама, благодать Божья пребывала на них, даже несмотря на то, что их деяния гневили Бога. Их поведение во многих отношениях было хуже, чем у языческих народов, которых они считали ниже себя. Пророк со всей убедительностью указал им на способность Бога воздвигнуть более достойных детей Авраама, которые займут их место. Он прямо сказал им, что Бог не ставит Себя в зависимость от них в осуществлении Своей цели, поскольку Он может обеспечить независимое от них пути и средства для продвижения Своей великой работы, которая должна совершаться в чистоте и праведности». Далее Иоанн добавил, «Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10. Он подчеркивал, ценность дерева определяется по плодам, которые оно приносит. И даже возвышенное имя не спасет дерево от уничтожения, если оно не приносит плода или если приносимый плод не соответствует этому высокому имени. Не собирают смоков стерновника и не снимают винограда с кустарника. Евангелие от Луки, глава 6, стих 44. Дух Святой открыл Иоанну, что многие фарисеи и садукеи, которые просили о крещении, не совершили истинного покаяния. Они преследовали корыстные мотивы. Они надеялись, что, став друзьями пророка, увеличат свои шансы на личное благоволение грядущего царя. Эти слепцы полагали, что он установит временное царство – и дарует почести и богатство своим подданным. Иоанн уличил их в эгоистичной гордыне и жадности. Он предостерег их от неверия и осудил их лицемерие. Он сказал им, что со своей стороны они не выполнили условий завета, который давал им право на обетование, дарованное Богом, верному и послушному народу. Их горделивое хвастовство тем, что они являются детьми Авраама, не делали их таковыми. Людей, проявляющих гордыню, высокомерие, ревность, эгоизм и жестокость, Иоанн сравнивал с потомством Ехидны, их никак нельзя было назвать детьми покорного и праведного Авраама. По причине творим ими злых дел, они стали недостойными тех обетований, которые были предназначены Богом для детей Авраама». Иоанн уверил их, что Бог может из камней воздвигнуть детей Аврааму, для которых он выполнит свои обещания, вместо того, чтобы зависеть от прямых потомков патриарха, которые пренебрегли светом, данным им Богом, и ожесточились вследствие самолюбивого честолюбия и нечестивого неверия. Он говорил им, что если они действительно дети Авраама, то будут продолжать дело своего отца». Они будут иметь веру, любовь и послушание Авраама. Но не эти плоды они приносили. Они не могли претендовать на то, что Авраам является их отцом и не имели права на обетование, дарованное семене Авраама. Уже из секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 10 тогда как они утверждали, что выполняют заповеди Божьи. Делами же отрицали веру, а без истинного покаяния в грехах они не могли наследовать Царствие Христова. Народу, соблюдающему заповеди, присущи такие качества, как справедливость, великодушие, милосердие и любовь к Богу. Если этих плодов нет в повседневной жизни – то все заявления не стоят имя Кины, брошенной в пылающий огонь. Евреи обманывали себя, неверно толкуя слова Господа, о Его вечной благодати для, племен... для племени Израилева, возвещенной через пророков. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя Ему». «Если сии уставы перестанут действовать предо мною, — говорит Господь, — то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если демо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, — говорит Господь». Иеремия, глава 31, стихи с 35 по 37. Эти слова иудеи применили к себе. И поскольку Бог проявил к ним такую великую благодать и милость, они льстили себе, что несмотря на их грехи и преступления, он все равно оставит их своим особым народом и изольет на них особое благословение. Они неправильно применили слова Иеремии, рассчитывая на то, что будут спасены, ведь они зовутся детьми Авраама. Если бы они действительно были достойны называться детьми Авраама, то следовали бы праведному примеру своего отца и творили бы его дела. Такая опасность для народа Божьего существовала всегда, и больше всего она угрожает живущим в конце времени. Апостол предупреждает нас о неверии, слепоте и мятежности и обвиняет в том, что мы повторяем грехи иудеев. Павел прямо заявляет, что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Первое послание Коринфянам, глава 10, стих 11. «В эти последние дни испытаний Бог по своей великой милости дает особо отмеченным людям свидетельство благодати для их ободрения. Но они, возгордясь, теряют почву под ногами» упуская из виду свои недостатки и слабости и, полагаясь на собственное суждение, обольщают себя мыслью, что Бог не может выполнить свою работу без их особой помощи. Они полагаются на свою мудрость, и какое-то время Господь позволяет им преуспеть, чтобы вскрыть слабость и безумие сердца. Но Господь в свое время и по своему усмотрению рассеет гордыню, и глупость этих обманутых душ, и покажет им их истинное состояние. Если они смирятся, чтобы через исповедь и искреннее покаяние обратиться к Господу, и в страхе Божьем будут стремиться к святости, Он вновь возлюбит их. Но если они, подобно иудеям, будут закрывать глаза на свои грехи и идти своим путем, Господь оставит их во власти слепого разума и черствого сердца, так что они не смогут различить деяний Духа Божия. Бог мало что может сделать для человека, если тот неверно толкует его благословение, и считает, что получил благодать благодаря своим добродетелям. Слова похвалы опасны для смертных, потому что они слишком слабы, чтобы вынести это. Сатана умышленно льстит бедным душам, и помощь рабов Божьих ему в этом не требуется. Как мало людей понимают, насколько слаба человеческая натура и насколько искусен сатана. По причине гордыни и самоуверенности, многие в эти последние дни навлекают на себя бедствие и скорпи и лишают себя Божьей благодати. Самовозвышение погубит их. Пророк Иоанн убеждал людей, что их исповедание должно сопровождаться добрыми делами. Их слова и действия, подобно плодам, должны определять характер дерева. Если их дела злые, истина Божья будет свидетельствовать против них. Бог никоим образом не простит грех народу, которому был дарован свет, даже если прежде они пребывали в вере, чистоте, и Он любил их и давал им особое обетование. Условием для этих обетований и благословений – Всегда было послушание с их стороны. Устами Моисея Господь возвестил благословение послушным и проклятие за непослушание. Не делайте себе кумиров. Левит, глава 26, стих 1. Было одно из заветов Божьих. Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите. Я Господь.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 и поставлю живелище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Левит, глава 26, стихи 11-12. «Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами,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 и побежите, когда никто не гонится за вами». Левит, глава 26, стихи 14 по 17. «Евреи испытали на себе исполнение предсказанного Божьего проклятия за то, что отдалились от Него и избрали путь беззакония. Но они не приняли его всерьез и не сокрушили свои души пред Богом. Народ, ненавидящий их, правил ими». Они требовали Божьих благословений, которые Бог обещал им, только в том случае, если они будут верны и послушны Ему. Но в то же время они страдали от наказаний Божьих за свое непослушание. Иоанн сказал им, что если они не принесут добрых плодов, то их срубят и бросят в огонь. Он указал, какие плоды они должны приносить, чтобы быть подданными царствия Христова. Ими были труд любви, милосердия и доброты. Их характеры должны быть добродетельны. Эти плоды были бы результатом подлинного покаяния и веры. Если им дано обилие благословений, и они видят, что окружающие находятся в нужде, то им следует делиться с этими людьми. Они призваны быть трудолюбивыми. У кого две одежды, то дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. Пришли мы-то креститься и сказали ему, «Учитель, что нам делать?»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 честность и верность должны проявляться в их повседневной жизни, и что следует руководствоваться бескорыстными принципами, иначе они будут ничем не лучше обычных грешников. Если люди не станут лучше в сфере своего влияния, то будут подобны бесплодному дереву. Богатство не должно использоваться лишь в своих корыстных целях. Они должны были помогать нуждающимся и по доброй воле приносить дары Богу ради продвижения его дела. Им не следует злоупотреблять своими привилегиями, но защищать беззащитных, помогать пострадавшим и таким образом являть благородный пример милосердия, сострадания и добродетели тем, кому они в силах оказать милость. Если они не изменят своего поведения, то продолжат потакать излишеству, себелюбию и беспринципиальности» то действительно окажутся деревом, не приносящим доброго плода. Этот урок применим ко всем христианам. Последователи Христа должны свидетельствовать миру об изменении своей жизни к лучшему и своими добрыми делами показывать преображающее влияние Духа Божьего на их сердца. Но есть много тех, которые не приносят плода во славу Божью. Они не представляют никаких свидетельств радикального изменения в их жизни. Хоть они и заявляют, что имеют глубокую веру, однако не чувствуют необходимости приобретать личный опыт, выполняя христианский долг с сердцем, переполненным любовью, и не считая обузой с усердием и рвением совершать труд своего учителя. Люди думали, что, возможно, Иоанн и есть тот обещанный Мессия. Его жизнь была настолько бескорыстной, что олицетворяло собой смирение и самоотречение. Его учения, увещевания и обличения были пламенными, искренними и бескомпромиссными. Выполняя свою работу, он не уклонялся от правды, чтобы заслужить чье-то благоволение или похвалу. Он не стремился к почитанию или славе в этом бренном мире, а был примером смиренного духа, не позволившего ему... Принять почести, которые ему не принадлежали. Он заверил своих последователей, что он не Христос. Иоанн, как пророк, выступал представителем Бога и был призван показать связь между законом, пророками и христианским устроением. Его работа и служение указывали на закон и пророков, и в то же самое время он указывал людям на Христа, как на Спасителя мира. Его голос взывал к людям. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Анна, глава 1, стих 29. За пророком повсюду следовали толпы, и многие жертвовали всем, чтобы повиноваться его наставлениям. Цари и вельможи приходили к пророку Божьему и с радостью внимали его вести. Иоанн заметил, что внимание людей обращено на него и что его принимают за Мессию, поэтому стал искать любую возможность – чтобы обратить внимание слушателей на того, кто был могущественнее Его».